Здорово! На связи Шамшурин. Я тут недавно вел консультацию с клиентом. Ну, очередная история для меня уже стала с одной стороны привычно, с другой стороны каждый раз слушаешь и думаешь, Господи, как вы живете. То есть мужчина рассказал, что его женщина там, она очень неуважительно к нему относится, и она последние несколько раз был такой, что она прилюдно начала там его подстебывать, смеяться над ним недвусмысленно шутить, и в один момент вообще как-то его унизило, оскорбило. Я не буду вдаваться в подробности, что она сказала. И он говорит, что «меня это крайне возмутило». Но прикол в том, что он это сказал не ей, и даже здесь, когда он крайне возмутился, он не ей об этом сказал, он сказал об этом мне. И я понимаю, что в их отношениях, скорее всего, уже ничего не изменится, даже если бы он ей об этом сказал, и очень категорично – они находятся в той стадии, что сейчас бесполезно уже что-то менять, потому что женщина уже за два года совместной жизни восприняла, интерпретировала его именно так. И уже поменять свое впечатление о нем ей будет ну, гораздо сложнее, чем если бы с нуля. И просто как антипод, допустим, ситуации какие-то связанные со мной и моей женой. То есть я уважаю свою жену. И она уважает меня. Это у нас взаимно. И вот буквально пару дней назад произошла такая история, которая, в принципе, одна из там, тысяч историй, которые каждый раз, каждый день доказывают ее уважение ко мне. То есть, мы приехали на рынок, ехали мимо, я говорю, я хочу гранат. Мы остановились, то есть, тачка встала так, что там прям вот эти палатки рынка, павильоны, они вот прям напротив. Я и говорю, сиди в машине. Типа, я сейчас сам сбегаю по-быстрому, ну там холодно, не выходи. В итоге я выбрал самые дешевые гранаты, потому что там они какие-то космически запредельных цен. Я выбрал самые дешевые, она при этом еще это видит, я так понимаю. да? То есть, и, в общем, расплатился, сажусь в машину, она такая, блин, вот, типа, дорого там. Ну. Но она это говорит с таким уважением, с такой любовью, с такой какой-то вот нежностью и теплотой. То есть, это никак не воспринимается как критика, потому что ненавижу, когда женщина критикует мужчину на ровном месте. Мужчина хотел как лучше, а ему все равно сказали, ты все сделал неправильно. Она сказала, слушай, ну это дорого, типа, вот опять ты купил там дорогие, короче. Я говорю, слушай, а что ты не вышла со мной? Она говорит, ты же сказал мне сидеть, вот, я сижу. И причем она такая, то есть... Она мне уже много раз говорила, что тебя на рынок одного отпускать нельзя, потому что ты вообще не смотришь на цены. Она говорит: как ты себе это представляешь? Ты стоишь, общаешься с продавцами, продавцы мужчины. То есть я такая подхожу, говорю: Вов, это дорого! Не бери это, положи это на место, пойдем. Она говорит: ты так себе это представляешь? Ну, дальше она уже не стала объяснять и спрашивать. И логично, что это выглядело так, что она не хотела, чтобы как-то я был унижен в глазах мужчин-продавцов, потому что для нее. Это считается унижением, когда женщина подходит и говорит своему мужчине, там, что ему делать, что не делать, даже если это рынок и даже если это благое дело по поводу стоимости гранат. Или когда она стучится каждый раз, когда я работаю дома, прежде чем войти ко мне в комнату. Или когда она не садится есть без меня, даже если еда уже готова и она очень голодна, а я работаю в другой комнате, она ждет, когда я закончу и только тогда сядет есть. И ничего сверхъестественного в этих вещах нет. Это для кого-то из вас, может, для тебя это кажется, блин, это какие-то прям уж тонкости, что-то еще. Это нормально, потому что для меня это нормально. Я выбрал, чтобы ко мне так относились. Я сам отношусь также уважительно. И для меня это элементарные вещи, хотя для многих из вас это недосягаемо. И каждый из вас... Должен сейчас спросить, а как у меня с моей женщиной текущей или там с моими женщинами когда-то, которые были раньше? Или как я хотел бы, чтобы было у меня в семье или в моих отношениях с той женщиной, которую я найду когда-нибудь? А вопрос этот решается очень просто. Опять же, история стара как мир. Выбор, которого у большинства из вас нет, причем нет только по вашей вине, по вашей инициативе, по вашей халатности, по вашей нерешительности. Если у вас есть выбор, если вам что-то не нравится, вы на самом начальном этапе скажете «О, нет, нет, нет, до свидания». Второе – это понимание, какую женщину ты хочешь найти. То есть, ты должен сам соответствовать какому-то своему пониманию, понимать, что если вот здесь меня все устраивает, да, я иду с этой девушкой в отношения. Если не устраивает, значит нет, я отказываюсь с ней дальше продолжать общение. Далее – самоуважение. Для всех, не двойные какие-то стандарты, а для всех. А то я постоянно вижу такую картину, когда мужик где-то в обществе мужчин, на работе с коллегами, с друзьями, он просто альфа, ему вот слова никто не может сказать. Ну как только он видит женщину, которая ему нравится, все, он превращается в пуделя. Самоуважение это такая тотальная штука, которая должна работать везде. Если она работает выборочно, значит это все пи***, а не самоуважение. Это просто показуха. И умение отстаивать свои границы, в том числе и с женщинами, не наделяя их чем-то таким божественным. Господи, это же женщина. Ну ладно, ей вот можно, простительно, она же вот вдруг ей не понравится, вдруг она уйдет. И при этом, если ты выберешь себе правильную женщину, тебе не надо будет отстаивать никакие границы. И в моей картине мира было, когда я искал жену. Я знал, какую женщину я хочу, какая не окажется со мной даже на сантиметр, на километр рядом. И я знал, что я не хочу в своей семье и в своих отношениях отстаивать свои границы. Я могу это сделать, я могу рявкнуть, повысить голос, но это происходит крайне-крайне-крайне-крайне редко. То есть я предпочел найти себе такую женщину, с которой бы мне не пришлось это делать. Но для этого, да, я проделал большой путь, много чего перелопатил. По сути, это очень просто, каждому из вас это доступно. Если вы сейчас оторвете свою жопу и приедете на практику с 23 по 26 февраля в Москве. Если вы не можете, сами приезжайте. Там вас научат. Ссылка для записи здесь. Осталось еще совсем немного мест. Все, пока.